Здравствуйте! Рассмотрим вопрос содержания трудового договора, основные права и обязанности работника и работодателя при трудоустройстве. Согласно статье 56 трудового кодекса Российской Федерации, трудовой договор ⁇ это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, Обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, а также своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. А работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах и под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующее у данного работодателя. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. В Трудовом кодексе Российской Федерации вопросам регламентации трудового договора посвящены следующие статьи. Статья 56 ⁇ это само понятие трудового договора. Статья 57 э, характеризует содержание трудового договора. Статья 58 и 59 посвящены срокам трудового договора. Статья 60 посвящена запрещению требования выполнения работы, которая не обусловлена трудовым договором, а также работе по совместительству и совмещению профессий. Статья 61 отражает время вступления трудового договора в силу. Статья 62 ⁇ выдача документов, связанных с работой и их копий. Статья 63 ⁇ описывает возраст, с которого допускается заключение трудового договора, статья 64 – гарантии при заключении трудового договора, статья 65 – те документы, которые необходимо предъявить при заключении трудового договора. Кроме этих статей, еще большое количество статей Трудового э, кодекса Российской Федерации посвящены тем вопросам, которые отражаются в трудовом договоре с работодателя с работником. Особое внимание следует уделить таким новым вопросам, как требованиям по обработке персональных данных работника и гарантии их защиты, то есть мы должны хранить и использовать персональные данные работников только по назначению и только с их письменного согласия. Иначе у нас будет наступать ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. Рассмотрим те вопросы, которые отражены в трудовом договоре и, соответственно, регулируются трудовым кодексом Российской Федерации. Статья 57 трудового кодекса Российской Федерации описывает, что в трудовом договоре указываются. Фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, которые заключили трудовой договор. Сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя, физического лица. Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН. Сведения о представителе работодателя, подписав, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями, место и дата заключения договора. Обязательными для включения в трудовой договор являются место работы, трудовая функция, дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, также срок его действия и обстоятельства, послужившие основанием для заключения срочного трудового договора. Прописываются условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или оклада, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты. Режим рабочего времени и времени отдыха, если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя. Обязательно указываются гарантии компенсации за работу с вредными и или опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы – подвижной, разъездной, другой характер. Условия труда на рабочем месте, условия об обязательном социальном страховании работника ну и другие условия, предусмотренные трудовым законодательством. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения или условия из числа предусмотренных предыдущей статьей, то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. В этом случае трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и или условиями. При этом они вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме. Статья 58 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что трудовые договоры могут быть на неопределенный срок и на определенный срок не более 5 лет. Это срочный трудовой договор. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия, и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условия о срочном характере трудового договора утрачивают силу, и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. Когда можно заключать срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, на время выполнения временных до двух месяцев работ. Для выполнения сезонных работ также может заключаться с лицами, направляемыми на работу за границу. Статья 61 Трудового кодекса Российской Федерации определяет дату вступления трудового договора в силу. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателям либо со дня фактического допущения работника к работе сведомо или по поручению работодателя и его уполномоченного на это представителя. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления в силу договора. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор, который считаться будет незаключенным. Статья 63 Трудового кодекса Российской Федерации определяет возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Так, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Лица, получившие образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. Изменного согласия одного из родителей, попечителя или органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 14 лет. Также для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо это может быть лицо, получающее общее образование. Статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации определяет перечень документов, предъявляемых при заключении трудового договора. Это паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, Документы воинского учета, документ об образовании и или о квалификации, справку о наличии, отсутствии судимости, справку о том, что лицо не является подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Статья 67 трудового кодекса Российской Федерации определяет, что трудовой договор заключается в письменной форме, обязательно составляется в двух экземплярах, каждый из которых прописывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. В настоящее время трудовой кодекс Российской Федерации комплексно описывает все основные требования относительно заключения действия и расторжения трудового договора. В отношении лиц с инвалидностью трудовой договор обладает следующими особенностями. Первое ⁇ это предмет трудового договора. Сюда вносится должность, на которую принят инвалид, местонахождение рабочего места, длительность испытания, если она устанавливается, условия труда, перечень документов, предоставленных работникам в подтверждении инвалидности и прочее общие сведения. Второе Рабочее время рассматриваем длительность рабочей недели которая должна быть сокращена до 35 часов для инвалидов первой и второй группы для инвалидов третьей группы ограничений нет длительность рабочего дня определяется согласно программе реабилитации если по медпоказаниям гражданину нужно установить меньшую длительность то работодатель должен это обеспечить. Оплата труда производится в полном объеме, несмотря на сокращенную рабочую неделю для инвалидов первой и второй группы. Сверхурочная работа, если таковая необходима, то в договоре это нужно указать. Инвалид может работать сверхурочно, если он предоставил на то письменное согласие и сверхурочные часы, не противопоказаны ему по состоянию здоровья. Кроме того, инвалида нужно под роспись ознакомить с возможностью отказа от такой работы. Работа в выходные и праздничные дни. Данное условие также нужно включать в договор, если такая работа предусматривается должностью, на которую принимается инвалид. Условия привлечения к подобной деятельности аналогично описанным выше для сверхурочной работы. Рабочее место В зависимости от характера труда, группы и причины инвалидности работника создается рабочее место с необходимым оборудованием и технической оснащенностью. Если инвалидность работника не ограничивает его в выполнении обязанностей, в должности, то специальное рабочее место можно не создавать. Данный вопрос решается индивидуально для каждого сотрудника с ограниченными возможностями. При организации рабочего места нужно учесть следующие факторы – особенности должности, характер работ, характер ограничений работника и группа инвалидности. Отметим обязанности сторон при заключении договора, значит, специфичные для работников с инвалидностью. Первое. Обязанности работодателя. Подготовить рабочее место, соответствующее по своей оснащенности возможностям инвалида. Обеспечить условия труда, подходящие под индивидуальную программу его реабилитации. Данная программа разрабатывается при присвоении инвалидности и выдается вместе со справкой о группе инвалидности. Должен быть установлен подходящий режим отдыха и труда, урегулирована нагрузка, адаптированы нормы выработки. Обеспечить работника всем необходимым для работы, соблюдать требования трудовых законов, оплачивать труд инвалида, соблюдать требования законов в области страхования. При этом есть обязанности и у работника выполнять возложенные на него функции, соответствующие должности. Руководствоваться нужно трудовым договором и должностной инструкцией. Соблюдать установленные в организации правила и требования, трудовой распорядок, охрану труда, дисциплину. Беречь имущество работодателя и иные обязательства в зависимости от должности. Таким образом, при трудоустройстве инвалидов следует с особой тщательностью подойти к составлению трудового договора и подробному описанию особенностей трудовых отношений с инвалидами.